Ими и огонь в сердцах. Непобедима сила воли, им не ведом страх. Их не сломали, ни предательство, ни ложь, ни боги. Они легенда. Выше всех других в итоге. На поле боя, первые среди талантов, первые в расчетливости, первые. В принципе, ирали, первые Они верны себе и лозунгу слова, и честь. Наемник знает цену слову, ненавидит лезть. Стают гордых волков, не слав. Ложь, оставив грязь, оставив бразь Наедине с собой пустой Заброшенный он никому не нужен больше Он не заслуживает силы Стряд, что были вложены и белой гланью Расстелилась новая стропа Они нашли свой дом, они нашли себя Под новым небом волчий дух становится сильней И эта сила заставляет уважать Поверь, они легенда они возьмут свое, они бессмертны Война и их ремесло И каждый шаг вызов в судьбе плевут лицо врагу И каждый волк несет в себе два слова, я смогу Слава и честь, гордость и власть Силы, не счесть. война это волчья страсть Сдаю гордых волков, не сломи